Всем привет, дорогие мои зрители, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу поделиться с вами очень простым, но в то же время очень вкусным завтраком. Готовится этот завтрак очень быстро, по времени это примерно от 10 до 15 минут. Но вы можете носиться им и ощутить легкость от этого насыщения. Удивлен? Тогда пошли готовить. Итак, для этого завтрака нам понадобятся самые простые и доступные ингредиенты. Итак, нам понадобится половинка болгарского перца, немного зеленого лука, Две такие сосиски или колбасы, разницы нет. У меня куриная но вы можете использовать любое другое мясо. Маленькая такая баночка консервированного зеленого гороха. У меня тут порядка 150 граммов. Лучше, конечно, взять свежий, но если нет возможности, можете взять замороженный. Или же, как у меня, консервированный. Столько же консервированного кукуруза. Два яйца, несколько кусков сыра, у меня гуда но вы можете взять любой, к примеру, чеддер или моцарелла. Нам еще понадобится вот такой пористый, тостовый хлеб и немного сливочного масла. И, и начнем с перца, у меня красного, но это не имеет значения, берите любого цвета. И порежем кубиком примерно в 1 сантиметр. Удаляем сердцевинку, вот так. Также кубиком порежем сосиску. Далее берем сковороду, ставим на средний огонь, добавляем немного подсолнечного или оливкового масла и обжариваем перец мясом на среднем огне примерно от 5 до 7 минут. Добавляем немного подсолнечного масла. Пока все это дело жарится, порежем очень мелко зеленый лук. Я буду использовать только зеленую часть, белую часть я не буду использовать. Вот так делаем пополам и порежем очень мелко. И отправляем наш зеленый лук прямо сюда. Все хорошенько перемешиваем и еще жарим примерно одну минуту. Все хорошенько солим. Обязательно все перчим. Прям щепотку. Теперь, друзья мои, нашу обжаренную начинку перекладываем в какую-нибудь чистую миску или посуду. Далее сюда добавляем наш консервированный горох и кукурузу. Далее в нашу начинку добавим 2 яйца и все хорошенько перемещаем. Все, друзья мои, начинка наша готова. Теперь займемся хлебом. У хлеба нужно отрезать сердцевинку. Сердцевинку ни в коем случае не выбрасываем, он нам еще понадобится. Вот так. Далее, друзья мои, берем сковороду, ставим на четверку, это чуть меньше среднего. Добавляем пол чайной ложки сливочного масла или же подсолнечного масла, кто как хочет. Выкладываем каркас хлеба. И добавляем примерно одну столовую ложку начинки. Вот так. Все хорошенько выравниваем. Затем добавляем сыр. Накрываем сердцевинкой хлеба и жарим на слабом огне примерно минуту-две до золотистого цвета. С огнем будьте осторожны, потому что если вы будете жарить на очень сильном огне, то у вас все сгорит. Добавим немного сливочного масла, чтобы ускорить процесс. Так. Итак, друзья мои, наш тост обжарился с двух сторон. Перекладываем какую-нибудь тарелку и займемся с остальными. сегодня у меня получился рецепт если вам нравятся такие рецепты не забывайте ставить лайки подписаться на мой канал если еще этого не сделали нажмите колокольчик чтобы не пропустить новое видео а на этом наше видео подходит к концу всего хорошего и до новых встреч пока пока